Да было сказано, что большое количество разводов что, духовность в духовной что была революция, там, коммунизм. А, на мой в чем причина говорит, революции? Деградация. Общая деградация идет на Земле. То есть мы, смотрите, веды объясняют, как вообще протекает жизнь в материальном мире. Но всегда гаснет. В материальное время все стареет все время. С точки зрения времени, то эпохи все ведут к деградации. Не к развитию, как мы думаем. У нас все выше и выше и выше. Стремим мы полет наших птиц. Понимаете, к деградации все идет. Наоборот. Веды говорят, смотрите, сначала идет золотой век. Люди безгрешные рождаются. Это было давно. Каждая эпоха длится свое количество времени. Золотой век длится... Тысячу миллион восемьсот тысяч лет. Дальше идет Серебряный век, уже усто и ниже, но все равно жизнь счастлива и прекрасна. Потом идет а, Бронзовый век, он длится уже 840 сорок тысяч лет. И Железный век, в котором мы живем, сейчас поздравляю вас, это называется всего четыре сезона во Вселенной жизни. А, Золотой век — это весна, а, Серебряный век — это лето, Бронзовый век это осень Вселенной. И железный век, который длится 432 тысячи, уже наступил сто с лишним лет назад. Вот. Все время идет деградация, потом заканчивается железный век, который еще осталось совсем немного. Вот, 428 тысяч лет. Когда пройдет, наступит потоп или вот этот конец света, от которым так много говорят сейчас, будет не скоро, согласно ведическим предсказаниям. Вот. И все это время будет деградация идти человечества, устойки религиозные будут падать, технократия будет возрастать. Чем больше технического прогресса, тем больше духовного регресса. Но Лев Толстой, веды и я считают по-другому. Я также считаю, потому что они считают так. И считают, что цель человеческой жизни — не изменить жизнь на земле. Мы здесь живем очень мало. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг, между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Простите меня за излишние эмоции. Вот, то есть... Мы должны думать о своей судьбе. Мы не должны думать о стране. Здесь не будет рая. Некоторые думают, что они живут для того, чтобы здесь рай на земле построить. Это невозможно. Здесь будет все время, все деградировать. Смотрите, мы рождаемся в этом теле. Жизнь человека повторяет жизнь цивилизации. Мы рождаемся маленькими детьми. Мы что? Молодеем потом? Молодеем? Нет, мы стареем все время. Потом мы состарились, дальше что произошло? Смерть тела опять оп, помолодели. Следующий цикл, все циклами идет. Все циклами идет в этом мире. Вот. И жизнь Земли это тоже имеет свои циклы. Циклы направлены на старение. Здесь нет молодения. Мы туфли поставили на пять лет. Что с ним произошло? Развалились. Плесенью покрылись, там все зажрали, червячки. То есть все идет к расслаблю к развалу с точки зрения материи но если говорить о душе то душа обязана трудиться она должна побеждать этот, этот стремление к развалу мы должны индивидуальный прогресс совершать в своем сердце мы должны молитву совершать мы не должны разочаровываться в жизни старость что она делает? в грубом теле становится тяжелее жить потому что больше болезней сковывает старость сковывает, тело напрягает Человеку очень трудно жить становится. Что в тонком теле происходит, в единицу времени увеличивает количество грехов, старость. Чем старше человек, тем тяжелее жить. Но мы верим, что будет все хорошо в будущем. Да? А что будет хорошо? А ничего не будет хорошо. Если ты не будешь сам работать над собой, то тебя вот это все старость тела и старость тонкого тела, она тебя угробит. Поэтому единственное, что человек может в этой жизни делать, это духовная практика. Дом построишь, помрешь, дом останется, детям останется. А дети не ценят это, им по барабану. Они очень легко растрачивают то, что люди даже создавали тяжелым трудом, потому что мозги созревают позже. Гораздо позже, чем можно... Ну, то есть люди никогда не ценят чужое, никогда. Вот очень легко, раз что-то придумали с квартиры, ее продали, что-купим что-нибудь другое. Нам нужна машина. И все, до свидания, нажитое тяжелым трудом. То есть идея в чем заключается? В том, что человек не должен думать, что живя для счастья в этом мире, он сможет быть счастливым. Только направив себя в душе, назад туда, в сердце, молитва, прощение, пожелание всем счастья, это дает человеку спасение в жизни. Это ему помогает, это воскрешает, и это остается с ним в следующей жизни. Рай не надо строить на земле. Если ты в этой жизни думаешь, возвышаешь себя в жизни, аскезу совершаешь, молишься, ты получишь в следующей жизни все, что мечтал в этой. Но в этой тебе придется жить так, как ты живешь сейчас. Может, чуть получше. Но в целом не сильно. Потому что старость же, она свою возьмет. Затянулась белой тиной гладь старинного пруда. Ведь была, как буратино, я когда-то молода. Скоро старость у всех. Все фраза «я часть, я что...» Нет, она подразумевает победу над своей судьбой. Счастье бывает разным. Счастье бывает духовное, бывает материальное. Часто люди думают, что счастье — это материальная вещь, это заблуждение. Счастье — это отношение с Богом. Когда ты на солнце, вот смотрите, как люди живут в материальном мире. Есть солнце — это Господь, а есть искорки это мы. Когда мы летим от солнца, мы гаснем. Но когда мы разворачиваемся назад солнцу, мы начинаем разгораться. В духовной жизни — это возвращаться назад. Это не идти по течению, не плыть по течению, а возвращаться назад. С точки зрения логики бесполезная деятельность. Зачем я сижу и молюсь? Надо работать, деньги будут, будет квартира и все. Зачем я молюсь? Возвращение назад, то есть человек к солнцу летит, он разгорается. искорка разгорается, становится сильнее. Оно становится счастьем, наполняется счастьем.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 Какое тело получаешь? Духовное как результат. Духовное тело не стареет. Душа в духовном теле все время молодеет, все время юная. Это невозможно описать. Там вечная жизнь в духовном мире. Там нет старости, смерти, болезни, ничего нет. Вечная жизнь. Счастье все возрастающее. В духовном мире все возрастающее счастье, в материальном мире все убывающее счастье. Мы верим, что у нас будет лучше, а становится все наоборот. Почему? Потому что тело стареет, карма все больше тяжелая выходит из сердца. Да? А как на брак влияет? Обед венчания как на брак влияет. А что такое венчание? А? Венчание это что такое? Нет, это ритуал. А что такое ритуал? Сценарий. А? Сценарий. Вы ошибаетесь, маяк. Вы, моя хорошая ошибаете. Сейчас я вам расскажу, что такое ритуал. Есть такое слово рита. Санскритское. Рита. Рита, рита, рита, маргарита. Вот. Санскритское слово рита означает вселенский ритм. Слово ритм русское рита. Похоже, да? Ритм. Рита означает вселенский ритм. Ритуал. Это слово тоже идет от санскритского слова «рита». И означает только одну вещь, что человек входит в гармонию с вселенскими законами. Он входит в гармонию с Богом в этот момент, получает защиту от Бога. Но так как мы не понимаем, что это такое, поэтому мы играем в сценарий. Так как мы тупые немножко, как в этом ледниковом периоде, вот эти барсучки там маленькие, да? И слониха, да, их сестренка, да, и там этот валился, этот обрыв. А борсучки прыгали по этому обрыву. Прыгали, прыгали. А она плакала, бежала и видела, что их сейчас придавит. И она плакала, сильно страдала. И когда они уже убежали от, от обрыва, борсучки такие стоят, такие зачуханные, все, мокрые такие, потому что они напрыгались. Вот она говорит. Вы понимаете, что вы же рисковали своей жизнью. Почему вы это делали? Объясните мне. Я так волновалась за вас. И они такие, смотрят на нее, такие ра растрогались, такие слезы у них из глаз. Такие, сказать тебе правду? Да, скажите, пожалуйста, мне правду. Мы это делали, потому что мы тупые. Рита, Рита, Рита, Маргарита. Вот, понимаете, проблема заключается в том, что мы тупые просто. В этом проблема. Мы пришли, там, такие, улыбаемся. Хотите ли вы стать его мужем? Да! Клянусь! Я клянусь! Раньше люди же не так себя вели там перед принцом. Они плакали, то есть они чувствовали, что трудно будет. Ну, потому что были немножко пограмотнее, изучали, что такое семейная жизнь, что это тяжело, что это испытание. Сейчас мы ничего не изучаем. Думаем, это, это вечный танец, семейная жизнь, вечный танец. Вопрос только в какую сторону и на тем. Когда люди венчаются, и они очень серьезно относятся к этому процессу, Бог начинает защищать семью. Причем сам процесс вещания, он тоже характеризуется знаками божественными, что Бог видит. Допустим, когда у меня было венчание, ведическое венчание с женой, был костер, горел такой, мы сидели там, возливалось масло в огонь топленое, читались молитвы ведические, то в это время на фоне ясного неба пошел дождик. Это считается, что высшие силы благословляют. И также в этот момент, когда вот началось это венчание, прилетел аист, сел, прям начал смотреть на это. Потом улетел, когда закончилось. Его никто не видел больше. Такой большая птица красивая сидела, смотрела. Аист на крыше, мир на земле. Ну то есть как Бог благословляет, понимаете? Венчание означает благословение высших сил. И как бы есть ведические определенные признаки, когда дождь льет на фоне чистого неба, ну, капельки дождя идут, и солнце светит. Это очень благоприятно. Это считается, благословление свыше приходит. Венчание — это очень важно. Но надо в правильном настроении это проводить. Не то, что пришли, отстрелялись, ушли. Это не венчание. Венчание означает защита. Например, когда уже никто не может помочь, ни родственники, никто не может помочь человеку, Бог ему помогает. Был такой случай интересный, один монах рассказывал, он жил в монастыре ведическом и распространял духовные книги, ходил, как обычно они делают. Вот. И наступил такой момент в его жизни тяжелый, когда у него там аскетично стало жить в монастыре, им было очень тяжело, и им нужна была поддержка. И он молился, «Господь, пожалуйста, защити меня, если вдруг со мной произойдет, потому что я уже чувствую, что я не могу себя контролировать». И вот так занесло в тот район, где он в Хиппи был, и в публичном доме у него были девочки знакомые, с которыми постоянно там развлекался. И он прямо встал напротив этого публичного дома. И смотрит эти девочки, выходят его знакомые. И говорят им, пойдем к нам, пойдем. И он думает, блин, мне так плохо. Ну, сегодня гуляю. Сегодня решил расслабиться. И так как он Бога просил о помощи, он, ему через дорогу только надо было перейти. Через дорогу. И он, когда пошел через дорогу, останавливается машина с монахами, которые вместе с ним книги распространяют. И говорит, садись, поехали. И раз затащили и везли. Все, так Бог его защитил. Неожиданно. Вдруг, как в сказке, скрипнул во дверь. Все мне ясно стало теперь. Долго-долго спорил с собой. «Ради этой встречи с тобой». Ну, То есть Бог защ... это венчание нужно для того, чтобы Бог защитил в какой-то момент. Когда люди расписываются в ЗАГСе, защищают родственники. Они говорят, вы же женаты, вы что, вытворяете?". Когда люди венчаются, Бог защищает. Даже когда родственники не могут защитить, наступает какой-то момент необычный в жизни. Человек вроде уже бросил близкого человека, потом раз-раз... Все разрулилось, но венчание должно быть настоящим, качественным, да? Ли если Нужно обязательно, да, да. Щеткий вопрос, да? А родители на, отношения? на отношения между мужчиной и женщиной влияет все. Родители, в том числе, есть статистика, которая показывает, что из-за родственников разваливается, по-моему, там 15 или 20 процентов браков. Я точно не помню уже. Много браков разваливается из-за пьянства, 40 процентов примерно. Много браков разваливается из-за отсутствия жилья совместного. Много браков разваливается из-за родственников. Даже есть 2 процента, по-моему, из-за того, что близкий человек попадает в тюрьму там или куда-то еще. Ну что, такая есть статистика. Достаточно венчаться в том случае, если вы живете в духовной общине. Она регулирует ваши отношения. Потому что в обычном обществе люди регулируют отношения с помощью государства. Ну, то есть совесть у человека работает через ЗАГС. Понимаете, если, допустим, вы хотите э, хитро так сделать так, чтобы не было совести в отношениях, вы, допустим, повенчались, но не расписались. То есть можно расстаться, фигня. Приму другую веру, и все, и это все венчание — это фигня. А -а -а. Вот. Лучше расписаться, на всякий случай. Видите, вы зря, наверное, на лекцию пришли, потому что я как бы говорю какие-то вещи, и вам... А, -а, -а. а я не хочу с ней жить, ведь я не хочу на самом деле, Олег Геннадьевич. Ничего, с ней венчаться, да, расписываться теперь. Мы же хотели попробовать, пять лет пробуем просто. Нельзя так долго пробовать. Надо идти в ЗАГС. Обручальное кольцо непростое украшение двух сердец но решение. Нет, не обязательно. Религия же для чего нужна? Она нужна для того... Это метод, с помощью которого человек постигает духовное знание. И если говорить о религии, то это проще. Так вот можно Обязательно ли человеку получить знания высшей математики в институте? Не обязательно, он сам может выучить. Но в институте легче. Когда человек принимает какую-то веру, ему легче постигать духовное знание, потому что там есть наставники, кому есть, кому выучить. И вообще человеку самому к Богу идти очень трудно. Есть одна причина. Потому что он нас в одиночку и видеть не хочет. Потому что мы недостойны на него смотреть. Нужен тот, с кем он имеет отношение. Тогда Бог с нами тоже будет общаться. Допустим, как прийти к директору завода? В одиночку трудно, потому что ему ты по барабану. Но если ты приходишь с его замом, который является твоим другом старшим, то тогда ты с директором завода легко знакомишься, устанавливаешь отношения. Это ведический метод, понимаете? То есть ведический метод означает, вот пример такой, с этим приводится, что когда один мудрец решил, важный был вопрос для царя, но чтобы этот вопрос решить, надо было ему это один на один сказать. И для того, чтобы царю попасть, он начал прославлять изысканными стиками качество царя. Его доносчики тут же донесли, он перед дворцом стоял и как бы восхвалял царя. Доносчики донесли, он говорит, ну и что меня все восхваляют, какие проблемы. И он так к царю не попал, он несколько дней восхвалял, восхвалял никакого толку. Потом что произошло, он начал восхвалять жену царя. И доносчики сказали, вашу жену восхваляет. Ну-ка послушайте, что он конкретно говорит про мою жену. И как только они ему сказали, он думал, откуда он это все знает про мою жену? Ну-ка, давайте вот сюда быстро. Получил общение в секунду с Через кого-то. Через кого-то надо идти к Богу. напрямую невозможно. Это значит, что надо принимать какую-то традицию духовную. Понимаете, слово «религия» означает для нас «страшно». Религия означает «это что-то такое страшное, какая-то секта, люди сиды. Понимаете, это просто наша недоразвитость, будем так говорить. Мы не понимаем, что вера — это хорошо. Просто есть три категории людей, в ведах описывается, три категории людей. Одни катятся вниз, это люди в невежестве. Страшно? Катятся вниз, они деградируют, все хуже, хуже становится. Люди в страсти, вторая категория, 90% людей на земле. Эти люди в страсти... У людей в невежестве разум деградирует. Они все менее разумными становятся. Люди в страсти, у них разум статичен, как камень, не прогрессирует, не реградируют. Люди в страсти боятся в жизни что-либо менять. Они со страхом относятся к людям в невежестве и со страхом относятся к людям в благости, которые развивают свой разум. Когда человек развивает свой разум, его жизнь меняется. Он сегодня так живет, завтра по-другому живет, послезавтра еще по-другому, потом еще по-другому. И люди страсти думают, блин, что это такое, зачем? Например, есть вещи, которые меняют разум. Первое, что ты пьешь. Второе, отношение к мясу. Третье, вера. Четвертое, одежда. Пятое, речь так далее, 10 признаков. Все они вызывают жуткое, жуткий страх у людей. Допустим, человек перестал пить. Ну ты что, вообще перестал пить? Чуть-чуть хотя бы, можно ведь? Ну чуть-чуть можно. Если человек совсем перестал, у всех глаза квадратные. Почему? Потому что у него очень скоро поменяется разум. Он начал развиваться. И поэтому людям страшно, они вот жили, надо жить как все, ты что дурак? Одежда, ну чуть поменялась одежда, сразу оп. вот допустим я камни ношу. Иногда в самолете на меня так, такой мужик какой-нибудь сидит, такой такой смотрит, так. типа ну ты дурак вообще, что ты надел на себя? Это не я, дурак, это ты, это, не понимаешь, зачем я это делаю. Но ему это объяснить же невозможно, то есть он просто не понимает и все, у него нет знания об этом. Ну то есть идея в чем заключается в том, что я выгляжу как-то странно для людей, которые живут обычной жизнью. Поэтому лучше не носить, да? Но я живу среди других людей, которые знают, зачем это надо. То есть люди в благости, у них своя тусовка, будем так говорить. Меняется сознание, меняется круг людей. Но люди в страсти боятся этих вещей. Они думают, что если круг людей применяется, я стану нищим, останусь без мужа, без жены, там останусь без работы, потому что все осудят то, что происходит. Они боятся этих всех перемен. Понимаете, почему боятся? Потому что так устроена психика людей в страсти. Они боятся любых перемен. У них статичный разум. А у людей в благости он развивается вверх. Мясо перестал есть, все. ты что... Мясо не есть, ты что? Хотя уже доказано с 1979 -го года а, Всемирная организация здравоохранения считает, что мясо это вредное для здоровья продукт. С 1979 -го года уже известно всем. Но люди не меняют, потому что мясо влияет сильно на судьбу человека. Поэтому люди все кушают хотя бы понемножку, не дай бог, не есть, сразу все затравят. Попробуйте не есть. Яблоки перестали есть, кто-то заметит? Не знаю, никто не заметит. Баклажаны перестали заметить, нет? Мясо перестали. Ты чё? Потому что влияет на судьбу. Пить перестал, влиять на судьбу. Мясо перестал есть, влияет на судьбу. Одежда. Женщина раз, оделась такая, закрыла тело. Ну не стала показывать все всем. Чуть-чуть закрыла тело. Заметят? Немедленно. Сказ, а что ты так одеваешься? Почему так скромно? Почему? Потому что это влияет на судьбу. Разум начинает развиваться от этого сразу у женщины. Когда она тело свое сохраняет от посторонних взглядов, ее психика становится устойчивой. Когда на нее смотрят мужчины чужие, они кушают ее, ее тонкое тело. Когда она закрывается от чужих мужчин, она свое тонкое тело предоставляет только мужу, а он его не кушает. Он дает ей наоборот счастье, отдает ей назад. Грабежа не происходит, в результате женщина сохраняет свое настроение. Она уже у женщины, видите, настроение очень подвижное, и так оно подвижное. Да? Если она закрывает свое тело, у нее чаще всего все нормально с настроением. Почему? Потому что она его сохраняет. Если она открылась все, значит ее сожрали, домой пришла гав-гав. Почему? Потому что нет сил. Все силы отдала мужикам, которые покушали ее любовь. Но видите, то, что я сейчас сказал, не всякий может услышать. Потому что люди в благости, они привыкли хлебать сначала горький вкус, потому что знают, что потом будет сладкий. Люди в страсти всегда сна, хотят сначала сладкий. Поэтому, если для страстных людей лекция должна быть другой, надо постоянно всегда их развлекать. И говорить, что все будет хорошо. Все будет хорошо. Надо. Понимаете? Вот, сначала сладкий, потом горький в страсти. А люди в невежестве всегда сладкие нужен всегда сладкий. Но по факту они горький вкус едят, думают, что это сладкий. Они пьют горькую водку, думают, что это сладкая такая жизнь. То есть это иллюзия просто. Таким образом, только люди в благости способны достичь счастья в этом мире. И путь в благость — это путь немножко в пропасть, потому что не знаешь, что будет дальше, как тебя оценят окружающие, много неизвестных. Ну видите, я как бы нормально живу, живой, известный во всем мире человек, ничего не, плохого не случилось. 20 лет назад я встал на этот путь, мать перепугалась страшно, думала, что я сумасшедший, чуть психушку меня не отдала. Пора заканчивать. Угу. Могут ли отношения мужчина и женщина строить, если один в благости, то есть я, ну а другой в страсти, то есть она. Сейчас объясню. Смотрите, когда человек себя считает святым, всех остальных падшими, этот человек находится в невежестве. Все невежественные люди так настроены, считают, что никто не, не может их оценить, они неоценимы. Если человек себя считает хорошим, всем, всех остальных похуже, похуже чуть-чуть, он находится в страсти. Если человек себя считает плохим, а всех остальных получше, то он находится в благости. Благость — это способность видеть хорошее в других людях и способность видеть плохое в себе. Потому что изначально нам это не дано. Очень трудно увидеть в себе плохое. Что касается семьи, мужа и жены, они всегда строго одинаковые. Не бывает лучше кто-то хуже. Они абсолютно одинаковые. Просто, да? просто по-разному. Сейчас объясню, как это получается. Смотрите. Первое. Вы не сможете влюбиться в человека, который не одинаков с вами. Сердечная чакра не войдет в гармонию. Ну что ей до того? Она была в Париже, и сам Марсель Барсон ей что-то говорил. Ну, понимаете. Я думал, буду ближе. И так далее. Ну, то есть, люди должны быть природе одинаковые, у них должна быть природа одинаковая, сердце сработает, в резонанс войдет, В резонанс сердца вошло, наступила любовь. Это означает одинаковые, уже сразу. Можете не сомневаться в этом. А если вы не, не, не ну, чувствуете чужой человек, как вы с ним будете жить? Чужая судьба, чужой человек означает чужая судьба. Очень оптимистичный анекдот в конце, расскажу. будем желать всем счастья. Самолет падает, и одна женщина начинает молиться. Говорит, Господи, спаси нас, спаси. Так сильно молилась, появляется через ней Господь. Перед ней Господь говорит, слушай, не молись, а я вас три года вместе собирал. Мои хорошие. Он ведь нас собирал вместе. Как же мы не одинаковые. Ну то есть, муж и жена — одна сатана, два сапога пара. Это все означает одна судьба. Одна судьба. Но кажется, что я лучше. Вот когда я такие вещи говорю, мне каждый из вас подумал, Олег Геннадьевич, у меня особый случай. У меня исключение. Я все-таки не могу понять, ну как это я такой же, как она. Ну вообще, ну, это же кошмар какой-то. Такие истерики катать. Спасибо вам большое всем. Вячеслав Назаров является представителем вечного времени. Он пришел, сказал, что время кончилось. Уже 10 часов. Нам пора разъезжать. Сейчас будем желать всем счастья. Вы не разочарованы? Нет. Все нормально. Получили свое да. вот, да. Мы будем дальше изучать, будем дальше изучать разные темы. У нас есть длительный московский семинар по семейным отношениям. Целый год я читал, тоже раз в месяц приезжал можно также целый год изучать семейные отношения с вами. Надоест, когда будем изучать афоризмы Льва Толстого, более философские темы разбирать. Все сели прямо. Надо вспомнить святого человека, священное Писание, или просто имя Бога, или молитву, которую вы произносили, или верите в которую, вспомнить икону, изображение Бога и так далее. Настройтесь на то, чтобы думать о духовном. Человеческое сердце должно быть как река. Надо служить источнику счастья и отдавать свое счастье другим. Когда человек хочет счастья, думает о счастье. Счастье всегда убегает от него, веды говорят. Когда человек забывает про себя, думает о святом человеке и отдает счастье, он становится счастлив, хоть этого и не знает. Поэтому надо забыть про себя и начать желать счастья другим, но не свое. Надо вспоминать святость, чистоту и отдавать ее другим. То есть меня спросили. Что значит «желать счастья»? Вот это ответ. Желать счастья не означает желать домик в Майами, или там, мы не знаем, это счастье будет или несчастье. Желать счастья означает вспоминать чистоту, святость человеческую, святость молитвы, святость святого места, святость священного писания и отдавать другим. Я желаю вам всем счастья. Я желаю счастья, я желаю вам счастья. Сейчас я начну повторять, я желаю всем счастья. Нужно вместе с со мной, потом спокойно, концентрированно, думая о том, о чем я сказал, повторять. И следить за своим сердцем. Первое, что в сердце произойдет, если вы будете думать не о себе, то в сердце произойдет успокоение. Потом придет знание о той проблеме, которая есть в жизни. Знание всегда может прийти, в любой момент, если мы открыты для него. Открытым быть для Знания означает забыть про себя. Когда я сам решаю проблему, Бог не поможет. Когда я отпускаю, желаю всем счастья, в это время у Него есть возможность дать Знание. Это второе, вторая стадия раскрытия. И третья стадия — это чувство победы. Но обычно хотя бы до первой дойдем, и то хорошо. То есть просто спокойствие, уверенность появится в сердце, значит уже мы свое дело сделали. Надо концентрированно повторять, я желаю всем счастья, не отвлекаясь ни на что другое. Не надо думать, что дети голодные там или еще что-то. Это не поможет вам. Вот сейчас мы должны этим заниматься. Очень сосредоточенно. Здесь собрались очень хорошие, возвышенные люди. Это стопроцентная гарантия потому что никто не приедет за 60 километров просто так на лекцию. Собрались люди, которые стремятся к Знанию, и в этом окружении мы сейчас будем благословлены, мы будем желать всем счастья получим благословение свыше. То есть есть такое понятие «удача». Удача означает попасть в такое окружение. Давайте воспользуемся этим.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 я с желаю всем счастье я швай всем счастье я с желаю всем счастье я сиваю всем счастье я шиваю всем счастье я желаю всем счастье я Шиваю сим счастье я Шиваю сим счастье я Шиваю сим я Шиваю сим счастье я Шиваю сим я Шиваю сим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 Шлаю, всем счастья, я живаю всем счастья, Я Шлай, счастья, я Шлай, счастья, я Шлай, всем счастья, я Шварь, всем